Вам предложить сделать интересный, необычный лизун, и называется он еще баттер слайм. Многие его намазывают, делают вид, что намазывают на булку или еще на что-то. Он должен получиться такой пластичный и немножечко хрустящий. И для этого мне потребуются ингредиенты. Во-первых, это клей. Я экспериментирую и делаю баттер из клея луч. Также нам потребуется лосьон для тела. Этот лосьон уже проверенный, он 100% работает. Также нам потребуются блесточки. Я решила взять вот такие вот золотистые, очень красивые. И также еще нам потребуется обязательно оранжевый краситель. Так что будем пробовать делать баттер масло. Теперь это все тщательно перемешаем. Так. И добавим наш краситель. Можно это делать в начале или в конце. Я сделаю в начале. У меня китайская фирма краситель. У вас может быть совершенно любой. Такой желтенький прям очень насыщенный у нас желтый цвет получился и теперь также все размешиваем У меня загуститель тетраборат натрия. Вы можете брать совершенно любой, который у вас найдется в доме. Например, жидкость для линз или порошок для стирки жидкий персил. И смотрите, у нас сразу все загустевает и превращается в наш лизун. Так что нам осталось это все тщательно теперь вымешать 3 минутки. И у нас получится наш безум.